К вами, я, конечно, понял, то, что у вас разные суперсилы, уже успок изучить силы других к вами, но они пока лежат в а ну Но у меня есть пару вопросов Тики. К вами, выйдите, пожалуйста. К вами, Хорошо. Войдите, пожалуйста. Пошляйте вами. к логотам, и чудес. Как выйди. Нет, пускай пока самится, нужно поговорить. У меня вот есть пару вопросов. А что случилось с предыдущими владельцами камни чудес? Блин, Нет. подождите, я Сдох. сейчас. Что? Сдох. Сдохли. Дики, Сдох. у, у тебя нету печеньки, а то я сейчас реально от голода сдохну, смысле этого слова. У меня есть мясо. Ну, давайте все, что у вас есть, а то есть такой голодный неделю а у нее. Ну мясо. есть вот этот. А? Что а, это, Дики! А Помогите к вами, к вами дира делитесь. А а ш... а ш... а ш... Тики, ты что призвала? А мне... а что это такое? Обсиженный... Так, лак вами выйдите, выйдите, выйдите, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Тебе нужен так, камень. повтори, что случилось с владельцами, камнями, чудес. Перенесла тебе. Ну, она перенеслась, как ты знаешь, странно в подштовый ну, ящик. Не... Да, типа, сначала, типа, он, типа, Витя, типа, то, что ты ему помогал. Одну историчку, помнишь? А, да, О, я помню, историчка. Ой, спасибо, Плак, очень ра, любезный. Ра, вот, Мне да. охота с ним немножко поговорить, поэтому есть у меня О, есть идея. А как ты, он же А, знаю как. Надо тебя объединить. Талисман Муриены, талисман О, Качей, талисман... Кто там еще такой? Так, а, талисман Кощей, талисман Марина и талисман и Некроманта. И, и некроманта. Да, да. А, так, где-то я его оставил, Сейчас Может, я его найду. Подожди. Полин, залетел. Полин, полин, полин я... ты думаешь, я тебе сейчас, Полин, полин, полин черепушку проломлю. Полин. Полин, полин, полин, заходи. Полин, ты. Привет, Вы, Привет, Мула. Боже. Полин, а мы тебя... Вот себя. и все, вот, вот она Где тут, балки, вот она, балки. вот она, вот я, я, я, Нет. Всё, Нет. Всё, она, я ее все она тут. Я к вам я сейчас заставлю вас стоять на месте и не двигаться, тебя полюбезный, а только посмеей. Мы это, будем жаловаться. Грубой, а я полюс, хранитель а значит мне нужно слушать. Вообще. Так, мне мед не кормишь? Я, я хочу тебя чихнуть. В бой. А я не сможешь. сдерживайся, сдерживайся. Только, только чихну, я супер -шанс. Так, стойте, во-первых, успокойтесь, а буду... потому что тихий со мной ничего не случится, если объединю три камни чудес. Ну нет, не случится. Даже кушать хотела, возьми. Помню, да. помню, было одна, типа, пойдите. Маринет была, да? Да я не помню никого. Ну короче, я помню, конечно. Одна, я помню, парня был, потом дедушка, потом ну. была, потом было вот это, потом был. Девушка под именем Маринет, а потом... а потом был старичок, а потом уже ты. Потом... Маринет объединяла, ты талисмана. Кролик, э, Флафа объединяла, Калки и меня. Да. Ладно. А меня, меня, а, меня. Море, море Кащик, Микрообъединение. Ой, привет к вами. Ой, я люди. Ой, я, я чувствую я эту, себя, во-первых, бессмертным чувствую себя у меня Ой, Брит, а, Что с вселенной вы дверь сломали? Я красавчик. Я так, костюм, так, это кто-то из к вами говорит. Так, лав, ладно, лав, это говорит, ладно, это кто-то из к говорит. Это я сказал. Все, к вами Как ну. я чувствую себя полную власть? Сюда не заходи, здесь будет воскрешение мертвых. Хорошо. Никому я... тики плак не входить. Никому. Я сыпала, я съедала, я вообще... Ладно, это к вами пойдемте гулять. Так, мне нужно представить. Тики, стой, стоять к вами. Во-первых, вы ты не приедете. Тики, как звали хранителя предыдущего? Сас, как у тебя дела? Какой звали? Сас, как дела? Аджику ее звали. Аджик первый. Может, Флак, ну Флак, ты знаешь, как зовут ее? Девушку, девушку, девушку, девушку. Да. А, а маринет. Смотри, да. А маринет, все. Смотри. А фамилия смотри, у нее какая, какая в... была? Депанчена. Депанчена. Извини, что я нашел во время... Депанчена. Дип... А... Подожди, стой. Заходи сюда. заходи. Я нашел шкатулочку. ай яй яй Так, призвание мертвых. Призывай сюда маринет Депанчена. Где ты кто? Ой, извиняюсь. Что? А, нет. Где это? А кто? Я слышу, как будто кто-то говорит. Ну, Выйди, пожалуйста, плап отсюда. Кто убийца? Тики, тики, т... тики, тики убери тики. ее! Тики, на милейшее создание. Что он сделал? Ми милейшее это, это, это собака? Это, это просто существо а вы... убила? С кем вы Ничего. Ну, не убило? Чего? Потому что я шоколадку иди. не дала. Иди ты. Иди что он сделал? Что он сделал? Что он сделал? Она меня убила ночью, потому что я ей шоколадку не дала. Всё, и, Тики, и я что-то тебе как, не как, знаю. Как это, баррикадируйся, она тебя убьет ночью она... тоже. Тики, я что-то тебе не знаю. Нет, все знаешь про меня. Она просто вот это... Не, вообще да. Потому что, вообще... Шоколадка... потому что шоколадка была с скобничным сиропом. Она мне ее не дала в И сама Эй, всё сожрала. Злодей! злодей! Вообще, я ты такое тоже убил. Там злодей! Где злодей? Где злодей? Пока я не де деактивировал свой камень чудес ты будешь ходить по ты воскресла из мертвых но воскрес только твой дух, вот но если ты будешь себя хорошо вести как по девочка я так уж и быть смогу воскресить тебя а, кстати, у тебя О, еще... а если будешь вообще себе сделать я смогу тебе даровать ну и любить не, не, не, не а, а будете шоколадки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 я Фламинго. Фламинго. Ты это тут никого не сна. видишь, кроме меня? Нет. Ну вот ну, они. Ты это, Баринет, видишь, и ты невидимая для кого. Ты... А, ну я понял, что ваш... я уже как бы неосязаемая. Может, ты о нем ведом использовать? <свист> я же могу использовать. <свистly> <свистly> <свистly> ну используй. Предлаг... Предложение мне понравится. Кто это за жал какой-то злодей или кто это? Ты шо? Кто это? Жаринет. Жаринет. Жаринет. Какой Жаринет? Жаль, нет? я так подумал, не ну, хочешь мне помочь? Ну я не давай. Не я не же, же все-таки как бы уже воз, ну, ой, не в возрасте? Ну. Нет, не паду. Просто я уже как снимаюсь. воскресенье. воскресенье. Не, могу... С помощью силы Марины я тебе могу воскресить. Вот. Ну, воскрешай. Только воскресил, пут... все. А. Теперь ты осязаемая. Подождите, я немножечко хочу. А. Владима. Так что советую тебе текать, и у тебя нет, иди возьми у меня дома а, какой-то камень чудес. Мне нужно скорее трансформироваться. Камень чудес какой-то у меня дома, возьми. Оли, подними облака. Ладно. У меня сейчас так сильно нос чухается. А ты, а, ой, Привет! А я новый герой. Привет, Ты, Это не Акума, это же этот. Возвращаемся. Я новый герой, я новый герой. А зовут тебя-то как новый герой? Меня зовут, еще пока не придумал. Так, я не придумал себе. Я только что... Конечно. Ни на что не намекая, но где шкатулка? Да. Ладно так Ой, меня, зовут, меня зовут ух ты ж, ничего и себе! Давай. Я могу летать а, а, я... Так, я на... отравление так парализовали злодея. Парализовал, парализовал вот, злодея. Моя сила это полет, кстати. Так мне нужно найти камень Ой. мистера Бака. Только вот куда вы, Дочку, Марина, в... знакомьтесь, а да, это да. временное или старое временное, или Дебак. Неважно. Ну это долгая не история, есть, это. Фламинга, это ну, очень. Вот... Я тебя огрею, потом, если ты меня не обрезаешь. Не... Я ж Стоп, тебя, я ты же знаешь, я знаю, кто такая, я тебя. Ниточку раз, по-моему, и ты сдохнешь. Да, буквы, я знаю. Вы же ее видите, у меня уже нет шесу, я ее просто воскресила. Спасибо за. Вы видите, а, да. Вы видите эту ледибак? Вы да, видите эту ледибак? Баг. Я Все ее воскресил колупились. просто. Вот ее нужно видеть теперь. Ой, как хорошо, что это а надо я А, а, а, я а, а, а, а, а как ты умеешь летать? Нет, я, я лазью. Да, да, не так ты еще кто? Ой. Тебя не помню. Не помню. Так стойте, а у вас кажется, сладей куда-то делся. Люди, меня зовут Облин. Если называйте меня Облин. А тебе хорошо тут втыкать, а? А почему ну, леди Баг ну, летает? Мы, а кажется, Леди Баг мог... летает. Где она а Лена, Лена, леет, Лена, леет. Леет. она мертвая, ее можно понять, она мертвая. Она я думал, только у меня сила полетает. Я какой кощей? Я кощей, Марина. Тут почти у всех есть сила полета, оказывается. Ну как? Так. Во-первых, нужно его найти. Черепаха! Пламинго, ну дай что? мне силу полета. полета. Я не могу я, а, ты, я могу тебе дать свою... Этот, ну как цвет тебя силы? там зовут? Э, э, создай, нет, панцир, это... создай панцир, его панцирь, создай панцирь. в ловушку. Да. Ай, сила ай. отравления. Не надо. Но да. я могу создать фейк. Да, здрая, ты используешь свою силу. Фейковый, а, ну, создай фейковый, ну, да. Да, он улетел. Так, да. А Вообще, я, туда я, туда я туда не использовала туда свою суперсилу. Это стрела отравления, просто я не использовала свою так. суперсилу. Моя моя моя так, теперь текай, силу. Туда, текай отсюда. У меня есть, секрет, у меня есть секретная знаете, способность. Вода. Так, да. и куда он делся? А, а где он? Он может талисмана Калки. Так, откуда Извините. у вас есть столько информации про Камни Чудес? Только я вчера узнал про все силы. Ну, мне все Ники рассказала. Не, мы... А мне сказала Оля. Так, Оль. стойте. Нужно же как-то найти. Используй силу Кащея. Используй силу Кащея. Последняя Подожди. смесь я спросил. Оке океан. А Месси, я еще могу, знаешь... Рапа, я, я могу отравлять, Держим. могу летать, и могу телепатизировать. Да. Вояж. Нам тоже нужно говорить им на если что. Так, да, я где-то вижу, но он такой какой-то Сила Кащея! <соцентрична> я <соцентрична> да, да, Сила вот Кащея, да, перемещение. Вот так, и саппорт. теперь... Откуда у него Сила Дракона, я не понял. А, Трисман Клевера, наверное. Что, что это, за Клевер? Так, я могу Что за клевер? Телевор? Подожди, Телепорт что за клевер? А, я я что-то не помню, что мне некий говорил, но у меня дети, у него талисман, силы, талисманы, кто, есть олицетворение. Как... Иди сюда, я тебя достану. Люди, не, у них за не да, ним нет смысла бежать уже, Сила потому отравления. что он сейчас использует какой-то другой дракон и использует дракон воды там и тиканёт отсюда. А, перестаньте за ним бежать, перестаньте за ним бежать. Возвращаемся возле этого. А это? а -а -а. за ним нету смысла и бежать, и бежать и потому что он опять. Просто... Телепортация. Что, типа талисман облака? Я еще такого не видел Талисман он, сил, он силу. Я, он я, не я, не зн не я знаю некоторые талисманы из основной шкатуки не знаю некоторые не талисманы не из вот это из. Так, стойте, подождите. Люди прием. Что? Уводя. Мы возле дома. Спасибо, я. Ты очень сильно мне я... напоминаешь Pinky Pie. Не могу понять почему. Не... А почему, а почему... почему там, у тебя маски нету? Иди я иди не, иди не иди понимаю. Иди. Леди Баг. У меня есть маска. А, что? Я вот тоже не понимаю, почему у тебя нет. Ну, вот маска появилась, а пропала. Ладно, вот а, ладно, да, ладно, это временная это леди Баг, вот она сейчас скоро исчезнет, я ее скоро пиратно верну её на тот наряд. свет. Так. Она скоро опять. <смех> <смех> я, <спричу. смех> я, я Баникс, я сейчас пойду все исправлять. Да какая ты... Твою, твою я не я Да, я она, она уже умерла давно, я ее восприняла. А, воспринял. да? да? Ну я Баникс уча... уча... из будущего вообще. Подожди, подожди, подожди, подожди, я Никита Лисманчик. Ладно, ты пока будешь на испытательном сроке, пока будешь временно на испытательном сроке, и используя силу нет. кащей, я стыру всем воспоминания про, кто такая Жука Бак. Короче, смотри. А, в смысле, не помню, не кто-то знает мою личность? Нет. Ну ты у всех пока только нет, что привоплотилась да, на нет. глаза. Неперяй меня здесь живу. Короче, а, теперь ты временно, Жука Бак, пока нет. я буду разбираться Дура. со всеми другими камнями, если у будет в камере ЛБ, поняла? Я сейчас чихну. Мне надо еще внуку там. Это мой район. Внук у меня есть. Забудь ну, хорошо, про внука. Ты можешь да, а, на... а в... можешь дать мне чувствую, камень отравлю. чудес? А, ка... ну может, ну, ну тут? Можно а тут. Ну, пойдем, может, отойдем. Да, ну, нового... Давай быстрее, у меня очень сильное раздражение, потому что использование такой силы из. Я а долго не вытипа. Ой, а, я в свои времена еще и не такое я делала. Буду, я буду бить. Да нет! А Нам не, а не, я не пройти, сила. На! Я про Вы... Леди Баг говорил, Друзь, ладно. То есть если дашься, если, если мне ударит каким-то его... катаклизмом. Так, Дарисман, Леди Баг, давай. Я я в... У меня сила а... Так, все. Спасибо. Ладно, на кушай быть, я тебя я оставлю. Тебя Ты слишком быть. молодая. Умирала, поэтому оставлю тебя в живых. Ура. Только сейчас и я последний использую силу. С тебя должны уйти эти черные пар... Черные частицы. Воскрешение. Ладно, океан. О, все. Все. Так, ладно, все, давай. Э, забудь про меня и все, что со мной связано. Поле. Откуда у тебя полен? Ты же мне сама дал. Ну ладно, оставь себе только шабить. Ну, Он, короче, забудь, кто я, что я, и то, что ты меня когда-то видела, и мой дом видела, знаешь, кто я. Все, все, ну и... мы же все-таки, как бы... Он, ты... Ладно. Так, ладно, все, на этом будет Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.